Двигатель БУК, он же КАСА, он же модификации КАС, БКС и прочие. Цветная дефектовка блока. Натрещины, протечки и прочую ерунду. Хон. Сделан хон. Напоминаю, цветная дефектовка была сделана на наличие трещин. Уходил антифриз безбожно. Самотеком подал в поддон. Долго искал причину. Пока не было выяснено, что один цилиндр был гильзован кем-то, какими-то умельцами. Тут гильз не было, тут была гильза. И гильза была поставлена плохо, сильно расшарошена, был зацеплен канал водяной. И промеж гильзы самотеком антифриз капал в поддон, потом выпаривался и так далее, и тому подобное. Поэтому сюда пришлось на заказ гильзу ставить ремонтную, увеличенного диаметра, видите то есть если вот эти вот отдельные то это уже сделано на заказ, потому что эти уже сюда тут болтались, скажем так сейчас начинается процесс сборки Сейчас будем продувать компрессором, замачивать в бензине, вымывать, убирать крошки металлические и прочий мусор. Блин, да, ну у тебя лопата, ебатьте в рот, я все время боюсь, что такая лопата сломается, блин Блять, он жесткий. У меня 5С, ну мелко сейчас, 6С Ну ты Ну, ну но, непривычный один Хермис пятерка то она 4 дюйма, она в руке, вот маленький прям вообще взял Большой, как бы нужен привыкнуть Ну он видишь, любит снимать кино сделать вот так вот Поставить. вот она вот это куски как, как наебывают людей бля. Mm -hmm. объясни пожалуйста еще раз это